Здравствуй, мозг, и как тебе живется? Достроил интуиции ты, мост. Там ничего в коробке не взорвется, А то взрывной волной плести на холст. Ну как ты, мозг, не против мозга. Ну как ты, мозг, не против мозга. Пусть будет гениальное творение Посмертно, одно другой мозг напрягать. Под холстом душа витала тенью И все гадали, что ж там твою мать ну Как ты мозг, не против мозг Ну что ты мозг, не против мозг Ну нет, так нет, не надо напрягаться Не инсульт, а также не инфаркт и поверь мне, отразятся И что признаю тоже, ведь не факт Поверь мне, мозг до да дока мозг, я в этом вот вопросе Ну что для смазки может быть дерякнуть Чтоб ты с душою был семибиозен И мозг поболее вдвоем смогли выхапнуть Как ты мозг, Они а против мозг Ну что ты мозг, Они а против мозг Чтобы давно и даже обвенчались А я последнего как всегда узнал и вы с душой в чем-то упражнялись, чтобы я тут гениально не кропал, О, как непросто взорвешься в мозг, О, как непросто взорвешься в мозг. Ну, перебор, ты мозг мой, успокойся, О лаврах этих даже не мечтай. А ты душа святой водой умойся, И мозгу все молитвы прочитай, Чтоб свят был мозг, молитвы рожь, Чтоб свят был мозг. Молитва и Рост, давайте я заключим соглашение, чтобы было всем побольше позитива. И материальные плоды несли творение Любви, удачи, без альтернатив. Чтоб свят был Молитва и рос. чтоб свят был мозг. Молитва и Рост, тогда согласен дальше я общаться. И в этой жизни потерплю чуток. И чтоб дискуссия осел не возвращаться, поставьте это дело на поток, поверь, сынок, то не заскок, молитва и исправлю мозг